Всем привет, друзья! Сегодня такой замечательный зимний день, а мы с Димочкой пошли в кафе на завтрак. Мы пошли в кафешку, чтобы поиграть с Полиной. С Полиной и с другими детишками. А мамы будут завтракать, пока детишки играют. Дима с собой прихватил игрушку, да, Димуль? Что это? Это Майнкрафт. Это Майнкрафт-человечки, вот они какие, да, веселые друзья, товарищи. Зима, ну тепло, да, классно так, хорошо. Привет, Полина, вот мы все и встретились. Чё, пальчик болит, да? Ну пройдет, смотрите, какая красота новогодняя. Олени, пойдемте поближе посмотрим. Пошлите вовнутрь скорее там посмотрим, Стоять! может я в елочка есть. Сегодня мы уже в кафешке. Так, давайте посмотрим, что там у нас Полина делает. Полин, что ты делаешь тут у нас? Смотрите, тут у нас есть телик. Мультик. Мультик. Мультик. Дим, ты голодный что ли? 一走一走一走一走。 за игра. Поиграйте нам. Так, смотрите, ребятишки. Черный, синий, голубой, белый, зеленый, салатовый, желтый, оранжевый, фиолетовый. Это розовый. Розовый, розовый фиолетовый. Все, все просто.